Кроссбоди, широкий ремень, модный тренд, который пришел к нам, наверное, года, полтора, два, но массовость набрал он именно сегодня. Смотрите, какая красотка. Кроссбоди, трансформер. Здесь по факту три сумки. Цена этой сумки 200. А размеры оставлю под видео. Широкий ремень, который регулируется. Очень плотная стропа. Крепится вот здесь на карабинах. При желании можно снять и оставить только короткую ручку, цепочку. Вот этот кошелек съемный, что тоже дает бонусы. Можно прицепить куда угодно, где угодно, на карабине. Показываю вот таким образом. Вот. Здесь, по факту, две сумки. Тоже это пристегивается к этой на карабине. Ее можно снять. и По факту, получается, можете либо с этой сумкой идти, либо вот с этой. Снять кошелечек вот этот или, или пристегнуть назад. Вот такая сумка есть в сером красивом под крек материал. Вот он вот такой фактурный. Красивый прям серый. На видео он цвет искажается. Отделан красивым вот таким вот Ой, перламутровым цветом и есть вот такая черная строгая без всяких излишеств но здесь ручка ремень вот такой черно-белый посмотрим на примере серый что же внутри здесь просто одно отделение на этой сумочке одно отделение с доп-карманом. И на задней стенке карман на молнии. Вот такая сумка трансформи Выглядит она по факту вот так. Ручки свободны. Перекидываем через тело и двигаемся в нужном нам направлении. Ну пошли, девчули.